В общем, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вы меня видите в 1080. Что, 1080? А, в 1080 качество. В 1080 рублей? В 1080 качество. У меня, знаешь, такая тема, вань ты э, сидел на ютубе, ты пользовался ютубом? Да. Видел там есть такое колесико ты нажимаешь, и там типа 240 рублей, 480 рублей, 720, 1080. Видел эту хуйню? Это не рубли, это качество. Это не рубли? Нет, а это поч... качество. А почему тогда мне долги приходят, когда я видео на ютубе смотрю, с меня списывают деньги с карты? Не знаю, у меня такого нет. То есть не сталкивался с такой проблемой ты? Нет. Тогда окей, тогда окей. Говорят, кстати, в чате, что... А, у меня звук слабый, у меня звук слабый, да, увидел, увидел. Извините, ну, блядь, я халатно подхожу к нашим стримам, извиняюсь. Uh, в общем, Иван, дорогой, ты знаешь... Дорогой, дорогой чат, как вам новое мое новое качество? Ну, ладно, чат, как вам Ваня на новое качество? Он приобрел себе новый Ой, телефон. Чего я сказал, новый звук. А, даже не качество, а звук. Это хочешь да. подвинуть? Да. Под... Скажите, ребята, как вам от 1 до 100? От 1 до 100 оцените новый звук и новое качество Вани. Давай посмотрим, давай почитаем, что говорят. Так топчик топ. Э, ага, топовое качество и звук. Ага, Ваня топ-топ 190, э, все топ. Ну да, все норм. Все норм, короче, да? Да. Согласен. Э, у тебя первый раз в жизни э, техника iPhone, Apple? 10... Ну, ну чат уже интересно. Первый ли раз в жизни ты пользуешься Apple техникой. Боже, что ты надел? Ваня, ну, в наше время Apple давно не роскошь. У всех есть Apple, Вань. Смотри, wow. смотри, wow. если ты боишься, смотри, я могу. Вот, у меня два телефона Apple. Видишь? Таких вот. Uh -huh. То есть, вот, если ты боишься, вот, я возьму весь удар на себя. Так что, если захотят хакнуть, то будут хакать меня. Потому что у меня вот два телефона Apple. Так что ты не бойся. Все, весь удар беру на себя. Так вот, говори, первый раз пользуешься техникой Apple? Ну Да. И как, кто тебе помогал разбираться или сам разобрался? <связать> <связать> я разбирался, и родители разбирались. Ну, вообще, нормально качество, но немножко сложно с ним разбираться. Ты сегодня сразу же, как разобрался в нем, сделал два ролика в ТикТок, да? Я вчера в нем разбирался, и ну, вообще я в во ремонт, во ремонт его отдавал. Подожди. Ты купил телефон в салоне и отдал его в ремонт? Да. <связать> Подожди, ты пришел в салон, да? В салон МТС, и тебе дали телефон в коробке. Вот типа, вот, коробка, новый телефон. Какой МТС? Ну, не знаю, ку не знаю куда ты пришел его покупать. В, в обычный ремонт. Подожди, про ремонт мы сейчас узнаем. Подожди, ты пришел, купил новый телефон в коробке, да? Да. Ты купил телефон новый в коробке, пошел в ремонт и отдал его в ремонт? <зв> я не помню, где его покупал а вальдорадо вальдорадо то есть ты купил вальдорадо новенький телефон в коробочке запечатанный который даже не открывали ты его открыл и понес его в ремонт да мне нужно было кое с чем разобраться хорошо ничего страшного все мы так делаем это грамотно итак ваня готов ли ты перейти к нашей сегодняшней трансляции а конкретно выбирать друга да да да давай Сейчас у меня что-то под, подлагивать начало. Сейчас, секунду, у меня подлагивает. А почему да, подлагивает? Катона. Сейчас у меня менеджер звонит. Почему лагает? Все, я исправил. Все, я исправил. Давай. Все, менеджер починил. Все, я исправил, больше не лагает. Ваня, все, ты готов? Да, кто второй? А, именно. Под, подожди, ты про кого? Номер два. Это кто? Это, это силиконовая Зина. Это один нормальный паренек, это мой друг. В принципе, мы я сем... его не знаю. Так что, ну, Егор Крит. Егор... Кстати, кстати, страница заморожена, он мне такой написал, легенда. Кто, Егор Крит? Да. Егор Крит написал тебе, что ты легенда? Да, в инстаграме, а я не могу посмотреть. Лол. Ну, сделаем так, что посмотрим. Окей, давай, выбираешь его, да? Да. Только здесь как-то по-другому написано. Егор Крип, ну, ладно. Возможно, опечатка автора. Возможно, опечатка автора. Вот такой вот выбор. Ну, номер два, Эвелон. Номер друга не придашь ты своего, да? Нет, нет ну, конечно. Ну, правильно. И, и другого выбора быть и не могло, Ваня. Все верно, все верно. Опа, сейчас я закрою чат, а то у меня из чата лагает. Смотри, Ваня, а -а -а, вот такой вот выбор. Кто, кто там первый? У меня просто вебка очень большая. Первый это Дмитрий Ликс и Строго. Две сестрички. Очень хорошие девчонки. Я не знаю таких, инстасамку выбирай. Ну ладно. Странно, что вообще в тесте, где мы выбираем друга, присутствует инстасамка. Ёбный мой менеджер, который делал этот тест. У тебя все нормально с башкой вообще, блядь. Ну ладно. Вот такой вот выбор. Кто эти люди? Это Стас Михайлов и Джоджо ХФ. Ты что, забыл, кто такой Джордж? Мне ему набрать? А, Стаса Михайлов выбирай. Я набираю. Что? Куда -то... Чего? Я сказал, выбирай его. Кого? Первого. Как как как его зовут? Кого выбрать? Стаса Михайлова. Сейчас узнаем. Звоню Стасу Михайлову. Зачем? Алло. здорово Джоджи. В общем, мы на стриме. Мы на стриме. Привет. И Ваня, короче, выбирал себе друга. И между тобой и Стасом Михайловым Ваня выбрал Стаса Михайлова. Что скажешь ему? чего спасибо большое тебе Нет, за, за все пока Мне нравится ваня трек вот этот белая белая снег он очень... пока. пока ладно так и быть кого-то еще раз выбрал стаса михайлова ну окей ну окей стас михайлов так стас михайлов о такой вот выбор погоди камень ну, да, можем подружиться с Камнем, его можно брать на трансляции, ставить рядом, проводить с ним эфиры. Ладно, выбирай Камень. Мне позвонить сейчас двум этим ребятам и сказать, что между ними и Камнем ты выбрал Камень? А кто эти люди? Посмотри на них, это машины! Ну ладно, выбирай машин. Я выбираю Камень, ты выбрал Камень, так и быть, но, Ваня, я советую тебе быть аккуратнее в выборе все таки потому что, ну, такой вот выбор. О, Ивангая выбираю. Между Брэд Питом и Ивангаем. Вот смотри, ты выбираешь себе друга. У тебя выбор: Ивангай и Брэд Пит. И ты выбираешь Ивангая. Потому что Ивангай русский, а Брэд Пит англичанин. Тоже верно. Тоже аргумент. Ладно. Ладно, не буду спорить с таким аргументом. О, такой вот выбор: Хесуса выбирай. Хесуса. Подожди, ты между Папичем и Хесусом выбираешь Хесуса? А я Папича не знаю. Ты не знаешь, что такое Папзан? Нет, не знаю. А это тебе ни о чем не говорит? А он создал такую конфету, да? Это ни о чем не... тебе не говорит? Не, не знаю, конфеты мне как-то не важны, так что выбирай Хесуса. Привет, Анвил Квиз. Спасибо большое. Он не просто создал эту конфету. Папич был первым человеком, кто засунул себе в жопу эту конфету вот дотсюда. Он на этом прославился. Ну и? И тебя не впечатляют его рекорды, достижения? Нет. Хесуса, да? Последний, последний да. раз спрашиваю. Хесуса? Да, Хесуса. Я хотел дружить с Папичем. Ну, как хочешь. Ну, как хочешь. О! Вот такой вот выбор. А4 выбирай. Выбирать А4. Ну <с�> <с�> ладно. Я сам, не, я сам не знаю второго. Поэтому. Ладно. О! Такой выбор. Вот это уже сложный выбор. Вот это уже сложно, согласен. Выбирай, выбирай маргенштерна. Выбрать маргенштерна? Да. А почему? Аргумент. Аргумент. Я не знаю, я как бы больше его смотрю, но не слушаю его музыку. А Филиппа Киркорова ты слушаешь музыку, но не смотришь, да? Да. Какая твоя любимая песня у Филиппа Киркорова? <связывая> Сейчас вспомню. Роли на руке, я не жду СП. <связывая> но это же песня Давы. <связывая> ну там и Филипп Киркоров. Но ты спел парт не Филиппа Киркорова. Ой. Ладно, все нормально, Ваня. Все хорошо, я выбираю Моргенштейна. Извини, что нагрузил. Не, не перегружай меня. Да, извини, что в моменте нагрузил. Я не знаю, что это. Человек. А Алоха Дэнс или пять рандомных людей с чата. Я не знаю, что это. Выбирай первую картинку. В смысле, первую картинку? Это не картинка, это человек. А, первого человека выбирай. Как его зовут? А, ну, прочитай. Айо пасап? Айо пасап? Да, у него ник Айо пасап, все верно. Просто у меня в, в, в такие моменты возникает вопрос. Ты же встречался с Курчановым, с учителем английского, верно? Да. Который наверняка обучал тебя английскому языку, да? Да. Yeah. Как думаешь, он бы сказал тебе, Ваня, молодец, вот если ты прочитал вот этот ник, который перед тобой, как Айо пасап, он бы сказал тебе, красава Ваня, как думаешь? Ну вот, смотри. Е -е -е, Ваня, ты молодец. Ты думаешь, он бы так отреагировал? Да. Ладно. Спросим у него потом обязательно. Хорошо. Пропусти э -э, донат Катана от Anvil Un Quiz. Что-то залагала, что... Залагало, что ну, да. Спасибо Ваня большое. Привет. Спасибо большое, Anvil Quiz. За такие вот щедрые подарки. Ты знаешь, нам один чувак на стриме, знаешь, сколько уже закинул денег? Mm, с не говори об этом. Не говори об этом. Ладно, я не буду говорить. Ну, я, я тебя, может быть, просто расстроим. Просто все видят, сколько он кидает. Ну ладно, я не буду говорить, но <laughs> просто все и так видят. Вот. Но он закинул уже 250 рублей. Окей, okay, выбирай, братишкина. Подожди. Вот сейчас еще раз подумай: у тебя перед лицом. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Бам! Бам. Вот такой вот выбор. Иван Золо 2004 и Братишкин. И ты выбираешь Братишкина? Ну, и... выбирай Ивана Золо 2004. Я просто спросил у тебя, ты передумал? Да. Ваня, все, теперь без аргумента я не буду делать выбор. Ты меня начинаешь бесить. Теперь четкий выбор и четкий аргумент почему. Иначе я не выбираю. То есть я себя смотрю. Я молодец. Что, что, ты вообще несешь? Прямо сейчас выпей лимонной воды. Паузу. Выпей лимонной воды. Ты немножко перегрузил мозг. Выпей okay. лимонной воды. Пей, пей, пей лимонную воду прямо сейчас. Охлаждай, охлаждай мозг. Охлаждай. Еще. Допей. До дна, до дна, пей. Привет, Ваня и Коля. Хорошего стрима меньше чем три. А, в общем, кого ты выбираешь? Еще два. Номер два. Какой там ник прочитай. Иван Золо две Почему выбираешь этот номер? Потому что я этого человека смотрела в пацанов. Ну, окей. Ладно, Но ты понимаешь, что скоро твои аргументы не будут канать? Окей. У меня еще есть аргументы. Аргументы? Аргументы. Мы делаем паузу на... Отвлекаемся на ролик Ивана. Один из твоих самых легендарных роликов <свист> я подберу. Чтобы люди ну, увидели твое творчество и подписались. Вот такой вот ролик Ивана. Ребята, Иван у нас танцор, танцует танцы в ТикТок. Вот один из его трендов, который он создал. Вот, ознакомил э, людей с твоим творчеством. Теперь делай выбор, выбор вот такой вот. Выбирай Джиган. Выбрать э, Джастина Бибера? Джигана. Ну ладно, мне даже аргумент не нужен, почему, на самом деле. Я и так все понимаю. Начинаем Ладно. <свят> что то сайт тупит сегодня этот, конечно, к сожалению. О, вот такой вот выбор. Кобяков и Слава Бэброу. Что? Это Тимати. Это Слава Бэброу. А, хорошо. Я смотрю больше Кобякова. То есть между Славой Бэброу... И Кобяковым. Ты выбираешь Кобякова? Да. Пизда. Ты просто-просто пушка, малышка-безделушка, любимая Спасибо. игрушка. Ты, классный просто, классный просто Спасибо, Ты просто Анвел... пушка. Ты пушка. Спасибо, Анвел Квиз. Поблагодари, Ваня, Анвел Квиза. Анвел Квиз. Анвел Квиз. благодарю тебя. За 289 рублей. За 289 рублей. И сделай так. Типа, unveil quiz вот так вот. Ну, так поблагодарить человека. unveil quiz Да, именно так я и показал, все верно. Так вот, еще раз, выбор, Кобяков и Слава Беберл, кого выбираешь? Кобяков. Ну, Кобяков так Кобяков, ладно. Кстати, Ваня, знаешь, что я хотел тебе сказать, и тебе, и чату? Я хотел тебе кое-что важное сказать. Ты кушаешь, например, в Макдональдсе или в KFC? Вот где-то да, в таких местах да, кушаешь? Да. Что да. ты больше любишь, Макдональдс, KFC, что именно? Макдональдс. А вот я тебе хочу сказать. Сегодня заказал себе Макдональдс. Макдональдс заказал себе. И хочешь прикол скажу тебе основной? Я заказал себе Макдональдс по скидке 60%. Знаешь, откуда скидка? Откуда? Скидка с телеграм-канала. Ссылка на который прямо сейчас в чате. Этот телеграм-канал предоставляет просто нереальные скидки. Я просто получил промокод. И смотри. Смотри, что мне привезли. Мне привезли Макдональдс. А внутри, знаешь что? Внутри наггетсы. Это реклама. Скрытая... Никакой рекламы, Ваня. Смотри, нагетсы. Мне привезли нагетсы. Ты видишь? Ага. А теперь смотри. Видишь, вот там вот кольцо баскетбольное у меня стоит. Ну, вижу. Нагетс и баскетбольное кольцо. Показываю один раз. Было? Было. Вот так, но. Поэтому переходим в телеграм-канал. Если вы тоже хотите покупать Макдональдс по 60% скидке. Там постоянно сливается халява и крутые скидки. А мы с Ваней идем дальше. Итак, Ваня, вот такой вот выбор у тебя на экране перед Итак, тобой. я выбираю бойца ММА полковника Бустяенко. Узнал его, да? Да. Ну давай, хорошо. Если ты его узнал, тогда давай его выберем. Ладно, так и быть. Правда, там был пилот типа самолета, который должен был ну спасти весь мир, а ты выбрал бойца МММ. Связано ли это с тем, что ты хочешь устроить с ним МММ? Я не знаю. Ну, я бы хотел бы это устроить коллаборацию с ним. МММ? Не МММ. <связывая> не МММММ. Не ММММММ. Ну, я туда сообщу ему обязательно про то, что ты хочешь сделать с ним МММ. Просто сайт тупит, лагает. Не -е -е что нет? Не МММ. А что именно тогда? А, Баланс. сайт упал! Сайт упал! А знаешь почему? Скорее всего, упал сайт. Ну и почему? Потому что, скорее всего, дурачки из чата увидели сайт, типа ну ссылку, и э, просто нагрузили его. Перешло туда миллион человек, и он нахуй не выдержал такой трафик. Ребята в чате, вы совсем ебнутые. Вы нахуй я сами себе контент портите, блядь. Просто уронили сайт. Пацаны, блядь, вы еблу. Выходите на сайт, а все. Ты ссылку спалил. А как я мог ее не спалить? И а все равно, типа. Я даже не думал, что люди будут так делать. Брать переход... Ну, типа, люди просто положили сайт. Увидели ссылку вверху, взяли, блядь, вводили эту хуйню полчаса и сломали нахуй сайт. И че, нам заново все проходить, да? Да, блядь, походу мы и не пройдем. Я тебе так скажу, походу мы и не пройдем, потому что... Проспамьте F5 модеры, чтобы ребята обновили чат. Алло. Да, сделай новую ссылку. Я не знаю, как ее обрезать в демонстрации экрана, тем более. А, не, ну это долго тогда. Давай попробую на этой. Э, б... Да, попробую, давай. Давай. А пока это все зависло, скажите мне, что сделать на 2 миллиона подписчиков. Блин, Ваня, выбор обновился из-за того, что положили сайт. А я даже не знаю, как ссылку обрезать. Да и, ну, я могу сделать вот так, наверное. Сейчас. Вот так, я обрезал ссылку, хотя вряд ли это сильно поможет, так как я думаю, что те, кто хотели, уже запомнили эту ссылку. Ну ладно, так и быть, обрезал. Итак, Ваня, вот такой вот выбор. Давай по новой, ну Но сейчас быстро будем тогда пробегаться, давай быстро пробежимся. Окей. Okay. Давай. Ну тут уже джиган явно. Давай-давай, дальше, быстро-быстро-быстро пробегаемся. Дальше. Окей, А4. Бам. Дальше. Кобяков. Вот такой вот. А, Боясь полковник Бустеренко. Окей. Hi. Спасибо, Анвел Квис. Спасибо, Анвелквиз. Так, тут уже. No, вот тут кто? Я выбрал Братишкина, да. Окей. Коля и Ваня, почему вы такие милашки? Спасибо. Хесуса. Подожди, еще раз что: Хесуса. Подожди, у тебя перед лицом выбор: врач, который спас детей от рака. И Хесуса вгм и ты выбираешь Хесуса в ВГН? Ты понимаешь, что это не врач? То это, если не врач? что ти... ну, Ты его одежду не видишь? Меня опять залагало. Алло. Думаешь? Да. Думаешь, это просто типа я спалил IP, и меня дудосят? Да. Уверен, или просто у меня интернет просто конченый? Может быть, в этом... Меня дудосят? Как ты это понял, что меня дудосят? Какая ошибка? Типа, EROR? Звони тогда провайдеру, скажи, пусть прямо сейчас мне поменяют IP. Ты же знаешь номер провайдера, Они, кстати, не уронят интернет, когда будут IP менять? Давай. Хочешь прикол, Ваня? Чего? Там, типа, когда ошибка на сайте вышла, оказывается, я там, походу, IP спалил... И сразу же люди на стриме, плохие, очень злые люди, злоумышленники, которые вот мешают людям жить, отравляют постоянно существование, увидели IP, и теперь меня дудосят. Ну, интернет меня роняют, они на мой там IP-адрес засылают пакеты, так скажем, и роняют мне интернет, представляешь? Я. Yeah. Не, очень жаль на самом деле, что люди так делают. Очень, ну, неприятно осознавать, что в мире вообще такое... Такое происходит что люди там типа берут и там гадят просто так другим людям просто вот от них у делать просто потому что они могут нагадить они гадят так у меня не на самом деле лагает интернет у меня то есть это то есть ну короче у меня прям лагает интернет ваня слышишь А да я вижу но ну, сейчас вроде отлагала давай сейчас сделаешь выбор вот смотри подумай еще раз у тебя врач который спасает детей от рака и Хессу как я выберет. говорил как я говорил это не врач а кто это Business business. А то, что у него врачебный халат, вот эта штука, чтобы слушать пациентов, сердцебиение, их тебя не смущает вообще? Нет. Хорошо, кого выбираешь? Чесуса. Ну, как знаешь. Как знаешь, вот такой вот выбор. <laughs> Мы камень, кажется, выбрали. Ну, не обязательно выбирать в прошлый раз, как ты выбирал. Прямо сейчас уже по новой быстренько пробегаем. Во, вот такой вот выбор. Ой, тут уже сложно. Нет, тут не сложно. Тут Егор Каидова выбирает. А почему аргумент? Потому что он написал, что ты легенда. Ну не только, я смотрю его в Инстаграме, в Ютубе. Давай позвоним а... ему, хочешь? Да он это, кстати, на меня нарезку делал. Какую оценивал нарезку? где? Оценивал меня где-то три раза. Егор. Три Крид? видео. Да, три видео моих смотрел. Как это оценивал? Ну, в Ютубе он ТикТок смотрит и заливает сам Ютуб. Ну, давай, прямо сейчас набираем Егору Криду. А, нет, ему нельзя набрать. Нельзя, к сожалению. Представляешь, вот хотел позвонить Егору Криду, сказать ему, что вот, И Ваня выбрал тебя, порадовать человека, а ему нельзя позвонить. Ну, ничего страшного. Ладно, тогда выбираем его. Вот такой вот выбор. Две Так, слава моему. Спасибо. Слава, там разве слава Мерлу написано? Бебро. Окей, слава Бебру. подвале дети. У тебя в подвале дети? Стоп, что? Это сутка, это в песне Это бульбулятор. У тебя в подвале дети и бульбулятор? Нет. Как нет? Ты только что сказал, вот у меня в подвале дети, и я шучу из-за того, что дунул бульбулятора. Нет? Нет. А, ну ладно, тогда послышусь. Тогда ладно, тогда выбирай вот такой вот выбор. Эвилона, Эвилона. Ну ладно, давай. Эвелона, так Эвелона. Правильно, друга не предавай. О, вот такой вот выбор, кстати. Кто эти люди? Боец из армии, человек воевал за нас и чит-баннет. Ну, выбирай бойца из армии. Ну окей, возьмем бойца из армии. Иван, дети в подвале. Да, я тоже удивился. Квиз. Спасибо большое за поддержку. Вот такой Иван вот Иванга, Ивангая, Ивангая выбирай. Представляешь, вот эти два парня узнают, что ты дважды выбрал Ивангая. Вот представляешь? Да ничего не будет, я знаю точно. Ну, окей. Окей. Коля. Как тебе новая песня, Ваня? Так. Качает? Ну, Иван, спойте, пожалуйста. Иван, попросили, попросили спеть вашу новую песню, о капельно на эфире прямо сейчас. Алло, трансляция, стоишь? Ой, блядь, Ваня, что с тобой стало, нахуй? Да. Ваня, что с тобой стало, во что ты превратился? А, у меня дискорд упал. Просто челы айпи спалили, видимо, я не знаю как. Айпи спалили и досить. Ну, хорошие люди, видимо. Видимо, хорошие люди... Я не знаю. Как еще их назвать? Хорошие, прикольные, грамотные люди. Интересные, наверное, я не знаю. Алло. Алло. О, меня слышно. Да, теперь слышно. Все, опять, Ваня, ты на камеру перевернул. Все работает сейчас? Да, все работает. Все точно? Да-да. Вот. Хотел бы сказать, что, типа, не знаю, очень... Ой, я не то тебе трансляцию включил в Дискорде сейчас. Я хотел бы сказать о том, что очень э, неприятно, что вот люди, которые делают нам зло, и дудосят нам трансляцию, роняют там наши сайты, делают нам именно конкретное зло, что они это делают, потому что, ну, а объективно и очевидно, денег я вам не дам. Денег вам дать за то, что вы делаете зло, что вы перестали делать зло, вы, вы очень тупые, действительно, если вы думаете, что я дам вам хоть один рубль. Я клянусь вообще своей жизнью, ни один злоумышленник, который будет угрозами или чем-то еще выбивать с меня деньги, не получит с меня ни одного рубля.